Итак. Какие же навыки необходимы сетевику для того, чтобы он развивался? Опять, в предыдущих видео я рассказывал о том, что многие люди иногда не на то делают упор, а осваивают те навыки, которые совершенно не нужны. Понимаете? То есть очень часто, ну, грубо говоря, если вы там осваиваете кулинарию, то в самую последнюю очередь нужно заниматься красотой блюда, которое вы изготовили. То есть это в самую последнюю очередь уже как бы устройство на работу. То есть пока нужно освоить принципы приготовления пищи и так далее, и так далее. Так вот, люди начинают пытаться устроиться блогерами, то есть, значит, стать какими-то звездами в интернет, покупают себе какие-то страницы рекламы и так далее. Ладно, пусть будет так. Второй момент. Купить какую-то суперсистему привлечения, вербовки людей, чтобы их там куда-то там готовить. То есть это, ну, там, не знаю, капканообразную. Но то есть, очень часто люди не понимают, что человеку, который пришел, как человеку хочется поговорить с человеком, и а, остаться вместе с человеком. Так вот, а наша задача прежде всего осваивать навыки, которые помогли бы человеку, не приобретающему систему развития, не приобретающему рекламу, не настраивающему воронки, как-то с вами преуспевать. А вот этот момент является самым важным, потому что многие люди думают, что нужно развивать в этом бизнесе только себя. Что я сейчас раскручиваюсь, буду всемирно известный, значит, и потом ко мне посыпятся люди, я буду выбирать, кого подписывать, а кого послать подальше. То есть очень часто люди думают, что в этом бизнесе, Вырасти можно в гордом одиночестве, раскручивая свой бренд. У некоторых, может быть, это и получается. Но я очень надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы с этого видео и поймете, что у вас не так как у некоторых, и у меня так как у... Не так, как у некоторых. То есть у меня этот бизнес не получался до тех пор, пока я не начал развивать определенные навыки и помогать своим людям становиться лидерами. Итак, давайте поговорим о том, какие навыки в этом бизнесе необходимы сетевику для того, чтобы он преуспевал. Первый навык, и он, я считаю, один из самых важных, это умение доносить информацию о том продукте, который является ценностью, которую вы предлагаете на рынок. Рынок – это люди, которых мы знаем, которых мы не знаем. Это интернет, это знакомые, это близкие люди и так далее, и так далее. Да, допустим, вы работаете с, би с биологически активными добавками к пищи. Сейчас я возьму в качестве примера лецитин. 520 миллиграмм фосфолипидов – это полностью капсула, с жиром, да, или действительно это жир, который... Очень необходим для нашего мозга, помогает лучше помнить, очень э, помогает нашей печени лучше работать. Ну и, собственно говоря, там еще кое-где участвует. Сейчас я специально не заморачиваюсь об этом рассказывать. То есть, вот здесь есть 170 капсул. Это почти на полгода применение э, натурального лицетина, э, который является фосфолипидами в чистом виде. Э, чем отличается данный лицетин от э, гранулированного, например, лицетина, который можно там дешевый купить, там, банку там, полкило за какой-то дешевый. Сумму. А он окисляется. Как только банку открыли, его надо чуть-чуть всей семьей съесть, тогда это выгодно. А капсульный он не окисляется. Грубо говоря, моя задача как эксперта по данному продукту не стать суперэкспертом и детали рассказывать, что такое у вас вилипиды, чем они там опасны и хороши. А сделать так, чтобы я мог рассказать, что это такое для чего это нужно. Так вот, лицетин для меня помогает мне лучше помнить, запоминать имена. Лучше соображать, вот, когда я изучаю иностранные языки, это мне помогает усваивать материал полегче. Вот. Большинство клиентов у моих, кто пользуется лицетином, у них реже головные боли. То есть вот у меня, например, тоже раньше там были головные боли. Как только я начал пить регулярно лицетин, я вопрос этот ну, как-то для себя закрыл. Вот. А многие люди берут... Как продукт для мозгов, там, как продукт для печени, потому что немножко успели ее там попортить. Да? То есть у каждого свои цели, но в целом продукт интересный. И таких продуктов у меня достаточно много. Я сейчас специально привел пример к тому продукту, который был рядышком. Но моя задача, как человека, который является ну, как бы единицей внутри компании, все-таки донести какую-то пользу от того продукта, который я ем донести пользу, чтобы человек задумался, что, может быть, ему тоже его попробовать. Смотрите, не продать, не пропихнуть, не заставить купить, не забрать деньги. Понимаете, это совершенно разные навыки. А донести своими словами то, что я считаю и то, что я понимаю. У людей есть полное право не верить в это, относиться к этому как-то по-другому, вот. отказать, возражать и так далее, и так далее. Моя ключевая задача была Рассказать то, что я понял. Ну, не сильно навязывать, но как бы донести. Все, я донес. Надеюсь, до вас тоже. Итак. Человек, который меня послушал, он сделал какие-то выводы, и примерно треть э, из этих клиентов, и вы, кстати, тоже смотря мое видео, может быть, вы захотите лицетинг, под видео есть связь со мной, пожалуйста, я вам сделаю скидку, все как положено, в лучшем виде, как надо. Так вот, если вдруг э, человек, ну, примерно треть людей, которые послушали материал, да, от вас информацию, особенно если люди вам доверяют, видят, что вы действительно этим продуктом пользуетесь, они захотят это попробовать. И, соответственно, этих людей вы превратите в довольных клиентов. То есть, когда они приобретут продукт, они станут довольными клиентами, и, и, и если, ну, там, они будут регулярно им пользоваться, соответственно, они будут его регулярно заказывать. Таким образом, создается товарооборот. Кто-то сказал, это продажи Сху! глубже, чем продажи. С одной стороны, да, можно заниматься только продажами, но и далеко не уедешь там. Пять знакомых э -э подключил, вот, там, они каждый по баночке покупают, и вот у нас там пять баночек в месяц товарооборот. Это не очень много, но этот навык необходим По одной простой причине. Потому что если этого навыка нет, все остальные ораторское искусство. Баба и бабай. Народ учится ораторскому искусству. Подбирать себе цвета в одежде. Молодежь. Понимаете, ну как бы есть вообще ну, необходимые вещи. Базовые. То есть вот базовые вещи это умение рассказать о продукте, чтобы это было понятно. Итак, второй навык, который тоже очень важен, это навык приглашать людей. Вот как ни странно, люди говорят, «А, где брать людей, то вы подумайте, даже если вам будет где, вот что с ними делать? Людей нужно правильно приглашать на свои встречи, на встречи с наставником или на вебинары, или на а, те, скажем так, инструменты работы, которыми вы работаете. Вот понимаете, очень важно то, что люди пытаются освоить какую-то суперпрезентацию, рассказывать тараторить там по самой не могу. Понимаете? Но просто базово научиться пригласить человека, почему-то навык не освоен. Вопрос. Чем вы занимаетесь? Чему вас там учат? Самый важный навык — это приглашать человека на информационную встречу. Либо это встреча с вами или с вашим наставником, как специалистом, ну, в частности, по э, питанию витамином и нутрициологии, да, если такие знания есть. ну Например, у меня они есть. Да? И второе, это с человеком, который подбирает себе команду и ищет интересных людей, и он даст вам информацию о том, что это за дело, и предлагаю с ним познакомиться. Вот есть, собственно говоря, приглашение людей на два... Ну, в двух типов людей. Так вот, этот навык нужно освоить и делать его регулярней, чем вы смотрите различный вебинар. Гораздо регулярнее, чем, может быть, вы смотрите и слушаете аудиокниги по саморазвитию и сидите в позе лотоса. Поймите правильно, сетевой маркетинг – это приглашение новых людей, которые становятся либо довольными партнерами в этом бизнесе, либо довольными клиентами в этом бизнесе, либо отказываются от этого бизнеса. Так вот, приглашение людей в эту систему дает вам увеличение своей команды, увеличение э, численности своего потребительского сообщества и в итоге увеличение дохода. И это является ключевым э, моментом роста в этом бизнесе. Так вот, навык приглашать гораздо важнее, чем многие другие. Следующий навык, это тоже очень важно, это навык регулярно посещать события, которые организованы вашими наставниками. Большинство людей, они, как правило, имеют, ну, имея особенно предпринимательский какой-то опыт, имея о себе немножко завышенное мнение, это, как, знаете, есть такая поговорка, «У меня нет мании величия». У великих людей ее не бывает. Так вот, очень часто люди, они реально вот... Вот у них мания величия, и они считают, что они единственные знают, как правильно развивать этот бизнес. Ядрё на батона. Вот только я и больше никто другой нормально этого не знает. Так вот, для того, чтобы трезво смотреть на себя со стороны, нужно посещать выездные события и обучаться. То есть, брать блокнотик и записывать какие-то полезные выводы, которые вы услышали на выездных семинарах обязательно вкладывать в это деньги, потому что это профессия. Если вы хотите много зарабатывать, ну, будьте любезны, вкладывать хотя бы в образование. В этом бизнесе не нужно вкладывать товар, чтобы у вас была целая комната товара там, или какой-то фургон. Здесь нужно все вложить в свою голову, чтобы у вас были выводы, интересные мысли, классные контакты, знакомства в разных городах, для того, чтобы вы стали интереснее, как собеседник для своих людей. Так вот, навык заставить себя, даже если не хочется, поехать на выездное событие это очень важный и чуть ли не самый важный навык потому что на выездном событии мы общаемся с людьми, которые находятся в режиме роста, в режиме развития своего бизнеса. Что происходит, когда мы не посещаем выездных событий? Мы общаемся в домом вокруг людей, которые нас знают, людей, которые видят бизнес как нашу квартиру, как наш офис, как-то по-своему, как каталог, который мы могли им принести. И они как бы не растут, а ваша задача присоединяться к большому, более большому видению и смотреть на события, компании более масштабно так вот вы приобретая новое видение приобретаете более хороший заряд положительных эмоций просто сами по себе заряд знакомитесь с людьми у которых есть в этом бизнесе другие планки другие доходы а вы возвращаетесь домой немножко другим человеком Соответственно, к вам начинают притягиваться люди. Вот. И это уже иногда математически не прочитать. Меня спрашивают, какая статистика? Ну, слушай, если ты не посещаешь события, никакой у тебя статистики не водится. Сколько бы ты людей не подключал, они все отвалятся. Поэтому важный момент – это научиться посещать регулярно выездные события. Итак, следующий тоже, мне кажется, очень важный навык – это работать по рекомендации. То есть это как сделать так, чтобы человек, который нам отказал, дал нам какие-то контакты, как сделать так, чтобы человек, с которым мы поговорили, мы вышли через него на тех, кто нам нужен. Очень часто в нашем списке знакомых, в нашей переписке в соцсетях есть люди, которым этот бизнес вот или продукт точно вот пока не нужен, но у них есть знакомые, которые нужен. И поэтому мы в одном из следующих видео разберем, как правильно брать рекомендации у людей, которым это не надо. Если вам понравилось мое видео, вот, если вы не только меня дотерпели, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, отправьте меня подальше кому-нибудь из знакомых, пусть тоже посмотрят, если сетевики. Вот, если вам интересна связь со мной, какая-то персональная консультация или подключение в команду, добро пожаловать под видео, все это есть. Вот, меня зовут Зайцев Алексей, я буду рад быть вашим наставником в этом бизнесе наполнять вас через свой YouTube-канал. До следующих встреч. Пока-пока.